Можно скипнуть чтобы с собой эпизоды, бля, вырезать как-то. Есть вот цензурная версия без Володи Братишкина. Есть такое? <мес> Тропинки, вот мужчинячий, рай, рай, рай вокруг люди себе тоже все хотят. В мире нет тех, кто бы не любил, щенят. Нет, мама купит песика с маленьким. Кусь, кусь, кусь, он мой вечный антистресс и прогоняет грусть.